Стою Сейчас вот я на светофоре, стою себе в правом ряду Появился вон сигнал направо, появился вон сигнал направо А я все равно стою, стою, стою Улисосит меня, улисосит меня, Что сзади машин череда. Всем надо туда, да Всем надо туда, а мне вот не надо туда, лай, лай, лай, ла-ла-ла, лай, лай, лай, лай, ла лай, лай, лай, лай, ла лай, ла